Волшебная ночь. Встреча нового 2022 года. Это было удивительно. Там было много незнакомых мне людей. И представляете, были приглашены клоуны, как в детстве. На Новый год клоуны. Прикиньте, много детей, много людей. Вау! Горел камин. Красивые гирлянды. Гигантские шаги называется. Так, франфиса. Держись крепче. Эй! Два килограмма сыра съела, тяжело ему ей. Держись. Держись. Ой, не хочет, ну хорошо. То держись крепче. Вот. И полетели! Потом мы слушали речь президента. И, конечно, среди нас было много детей, и они визжали, перебивали, не давали услышать то, что хотелось. Мы слушали конкурентов и загадывали 12 желаний. Точно попало. Что это? Мужской набор. Мужской набор. Было удивительно, были счастливы все, и взрослые, и дети, и никто, никто из нас не остался без внимания Это поразительно, это просто чудеса Лично я получила термос, то что хотела, удивительно, правда? Потом мы пели песни и танцевали.